Всем привет! В этом видео я покажу команды, с помощью которых можно использовать командную строку как файловый менеджер, а именно находить, копировать, переименовывать, создавать, удалять файлы или папки и так далее. Это может понадобиться в случае сбоя или отказа работы операционной системы или по любой другой причине. О том, как запустить командную строку, мы уже рассматривали в предыдущих роликах нашего канала, в том числе если Windows не загружается или используя среду восстановления системы. Ссылки на соответствующие ролики будут в описании. Итак, с помощью следующих команд командной строки можно сделать следующее действие. Открыть папку «Этот компьютер». Для этого введите команду «user init». Чтобы перейти в необходимую папку на жестком или съемном диске компьютера или изменить каталог, используйте команду «cd». Введите в командной строке «cd» и путь к папке. Например, если необходимо перейти в папку «Мои документы», то введем после команды «Путь к ней». Валерий – это имя пользователя, у вас оно будет другое. Как видим, теперь мы перешли в мои документы. С помощью команды dir, посмотрим список файлов и папок данной папки. Если же вы ищете файл или папку, но не знаете где на диске они расположены, то найти их можно также с помощью команды dir, но с применением параметров b и s. Например, если мне нужно найти файл с названием document.docx, то я введу следующую команду. Если вы ищете файл, но расширения его не знаете, замените его в команде на звездочку. И команда покажет все файлы с таким названием, независимо от расширения. При необходимости поиска папки, введите эту же команду с названием папки, но без расширения, как в случае с файлом. Теперь, когда я нашел нужный файл, его можно также запустить с помощью командной строки. Для этого используется команда start. Вводится она следующим образом: команда, а после нее путь к файлу. Таким образом можно запустить любой файл. Копию файла или папки можно создать используя команду copy. Для этого введем команду Путь к копируемому файлу и папку, в которой его нужно скопировать. Чтобы скопировать все файлы папки, вместо названия и расширения файла укажите звездочки. Если есть необходимость создать копию всего диска целиком с сохранением дерева каталогов, используйте для этого такую команду ⁇ xCopy ⁇ В таком случае все содержимое диска E будет скопировано на диск C в папку ⁇ Новая папка ⁇ Чтобы создать папку для дальнейшего копирования в нее файлов, используйте команду md, после которой укажите путь к папке и ее название. Переименовать тот или иной файл можно также командой, с помощью которой мы в одном из предыдущих роликов меняли расширение файлов. Команда ren. Ссылка на видео в описании. Введите в командной строке команду. Это если необходимо изменить документ docx в журнал «docx» в текущей папке. Если вы с помощью командной строки не перешли в папку, в которой нужно переименовать файл, то перед именем такого файла необходимо указать путь к нему. Папки переименовываются таким же способом, только без указания расширения файла. Чтобы удалить файл или папку, используется команда DEL, после которой нужно указать путь и название удаляемого файла или папки. С помощью командной строки можно также управлять архивами, создавать, читать разархивировать и так далее. Для этого у каждой программы архиватора есть свой синтаксис. То есть для архивирования файлов с использованием командной строки на компьютере должен присутствовать архиватор. Для примера рассмотрим бесплатный архиватор 7zip. Чтобы создать zip-архив, для начала переходим в каталог с установленной программой. Как правило, это папка на диске C, Program Files, 7zip. Сама команда выглядит следующим образом. В данном примере мы архивируем содержимое папки «Мои документы» «Новая папка» и сохраняем в виде файла «Новая папка zip». Ключи 7-Zip можно посмотреть, выполнив команду 7z-help, предварительно перейдя в каталог с установленной программой. Чтобы посмотреть содержимое архива, используем команду L. Извлечь файл из архива R Для завершения работы командной строки введите команду EXIT Если необходимо завершить сеанс Windows, введите LogOff. Для выключения компьютера – Shutdown с параметром s. Конечно же, это только очень небольшая часть команд командной строки. Но в случае необходимости, с их помощью вы сможете произвести какие-то элементарные действия с вашими файлами и папками. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Также на нашем канале вы найдете много интересных роликов, которые помогут вам установить и настроить Windows, очистить систему от вирусов, провести ремонт носителей информации. Всем спасибо за просмотр, пока!